Всем привет! Сегодня мы узнаем, как установить счетчики Яндекс Метрики и Google Аналитики на ваш сайт, чтобы вы смогли получать всю интересующую вас статистику по вашему ресурсу. Существует два способа установки данных счетчиков. Первый – это непосредственная установка отдельных кодов Яндекс Метрики и Google Аналитики на все страницы вашего сайта. Второй способ – это установка этих же кодов через Google Tag Manager. Мы рекомендуем устанавливать счетчики на ваш сайт через Google Tag Manager, так как в последующем он вам понадобится для установки целей и событий. Поэтому сразу мы приступаем к созданию контейнера Google Tag Manager. Для этого переходим на сайт Google Tag Manager, авторизуемся под необходимой вам почтой Gmail, и нажимаем кнопку «Создать аккаунт» в правой верхней части экрана. Далее нам необходимо заполнить несколько простых полей, а именно название аккаунта, как правило, это ваш домен. Далее выбираем страну, указываем название контейнера, здесь также используем название вашего домена. И выбираем целевую платформу. Это то, что мы собираемся отслеживать. Далее необходимо изучить условия обработки данных, нажать «Да» в правом верхнем углу. И далее мы попадаем в окно с кодом нашего контейнера, который необходимо будет разместить на всех страницах вашего сайта в соответствующих блоках – Head и Body. Все, ваш контейнер создан. Далее переходим к созданию счетчика Google Аналитики. Для того, чтобы создать счетчик Google Аналитики, необходимо зайти на сайт Google Аналитики и авторизоваться под необходимой почтой Gmail. Там нажимаем «Создание аккаунта», и здесь необходимо заполнить несколько также простых полей. Первое название аккаунта тоже можно назвать доменом вашего сайта. Все установленные галочки, которые ставит Google по умолчанию, оставляем, переходим далее. Дальше выбираем ресурс. У нас это веб и нажимаем «Далее», название сайта, вводим название вашего домена, далее выбираем протокол, если у вас подключен HTTPS протокол, выбираем его из выпадающего списка и далее прописываем название вашего домена. Следующий пункт – выбор отрасли. Здесь из выпадающего списка необходимо выбрать отрасль, которая максимально близко характеризует вашу тематику. И выбираем отчетный часовой пояс. Нажимаем кнопку «Создать», изучаем все условия, ставим галочки и переходим далее. Наш счетчик создан, и здесь мы получаем идентификатор отслеживания. Дальше переходим к созданию счетчика Яндекс Метрики. Для этого необходимо зайти на сайт метрикаяндекс.ру и авторизоваться в аккаунте Яндекс Почту, на которую вы хотите создать счетчик. И нажимаем кнопку ⁇ Добавить счетчик ⁇ Далее нам необходимо заполнить поля ⁇ имя счетчика и адрес сайта ⁇ это ваш домен. Принимаем данные только с указанных адресов и указываем часовой пояс. Дальше рекомендуем сразу включить инструменты визора, карты скроллинга и аналитику форм, принять все условия и создать счетчик. На следующем этапе для вашего счетчика будет сформирован индивидуальный код, который впоследствии нам нужно будет добавить в Google Tag Manager. Для того, чтобы подключить аналитику и метрику через GTM, нам необходимо в контейнере создать два разных тега. Начинаем с аналитики. Для этого в рабочей области GTM выбираем новый тег, называем его Google Аналитика и выбираем тип отслеживания Google Analytica Universal Analytics. Тип отслеживания просмотр страницы. Настройка. Выбираем переменную, которую нам необходимо создать. И здесь Появляется поле «Идентификатор отслеживания». Это тот идентификатор, который мы получили при создании нашего счетчика в Google Аналитике. Копируем его из нашего счетчика и вставляем в Google Tag Manager. Не забываем назвать переменную. Google Аналитика – переменное отслеживание. И сохранить внесенные данные. Дальше переходим к настройке триггеров. В триггерах нам необходимо указать, что счетчик должен срабатывать на всех страницах. Выбираем Old Page и нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ Дальше приступаем к созданию тега для счетчика Яндекс Метрики. Также создаем новый тег, называем его Яндекс Метрика и выбираем конфигурацию. Выбираем конфигурацию тега, переходим в блок «Специальные» и выбираем пользовательский HTML. В данное поле нам необходимо внести код счетчика, который был сформирован в Яндекс.Метрике. Копируем и вставляем его в данное поле. Также необходимо задать триггер. Как и для Google Аналитики, выбираем все страницы и сохраняем. Все изменения отображаются в блоке «Изменения в рабочей области», соответственно, здесь мы видим, какие теги и переменные мы создали. Для того, чтобы проверить, корректно ли мы установили счетчики через Google Tag Manager, необходимо сразу установить код Google Tag Manager на все страницы вашего сайта, а затем опубликовать теги, которые мы создали, через Google Tag Manager. Также проверить установленные счетчики можно в режиме предварительного просмотра через Google Tag Manager. Если счетчики на сайте установлены корректно, то вы сразу сможете наблюдать статистику в отчетах в режиме реального времени для Google Аналитики и через некоторое время в отчетах Яндекс Метрики. Для быстрой проверки установки счетчика Яндекс Метрики можно зайти в список всех счетчиков, которые установлены на вашу почту и посмотреть на иконку возле названия домена вашего сайта. Если иконка горит красным цветом, соответственно, счетчик не найден и установлен некорректно. Если зеленым, то все настройки проведены успешно. В отдельном ролике мы расскажем вам про настройку целей и событий через Google Tag Manager. Если вам нужна помощь в установке Google Tag Manager на ваш сайт, пишите в комментариях, мы обязательно снимем про этот ролик. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!